Сегодня у нас 4 июня, мы вышли на пляж после какого-то небольшого перерыва, идем пешком, уже вечер, но народу на пляже как бы сейчас покажем вам пляж в другую сторону, вот, наш... вот мы идем, а на пляже никого да, навсегда совершенно никого нет. Поэтому вот сами смотрите, курортный сезон объявлен для своих, но никто не торопится, пока к нам на наши золотые. К сожалению, при записи у меня возникла проблема с ветрозащитой, а ветер был довольно сильный. Я вам расскажу, о чем Витя тут хочет сказать. Он говорит о том, что это лето и весна в Болгарии непривычно прохладные. И мы еще ни разу не купались, несмотря на то, что уже начался июнь. Обычно где-то с конца мая мы уже начинаем купаться оказался один бегон А вот там находится чуть подальше его бассейн Сейчас мы немножко отдохнем на этих троимся, Полежать немножко Мы полежим, посмотрим на море Так прикольненько Лежим на лежачках. Вот Витя сидит. Где? Он сейчас нам расскажет о стоимости лежаков. А, ну да. Болгары в этом году хотят и всех европейских туристов пригласить к себе. Для этого стоимость оборудования на пляже кое-где вообще бесплатно. А у нас-то золотых песках, по-моему, 50%. То есть, если народ приедет, то он будет приятно удивлен как здесь можно дешево полежать на лежачке под зонтиком ну в общем Кайф. в общем приезжайте а вообще-то нет не надо вы что хотите чтобы у нас было как в греции там тоже приехали нет мы, мы хотим сидят. чтобы у нас было как в болгарии никаких Понятно. больных много туристов но это нужно болгарам нам не надо но и мы довольны своей жизнью. Пробегает. Да, но ну, видимо других не будет. Решил принять меры против коронавируса и одевает мне перчатку на ноги. Так вот, практически подошли. Ой, супер. Практически есть. Противокоронавирусный вариант хождения по пляже. Особенно на ногах. Это важно. Да. А это очень важно. Вот это пляж адмирала. И вообще перспектива пляжа. А другая сторона пляжа. Там еще пока даже лежачков нет. Да. Вот бассейн, гостиница адмирала. Он уже с водой. Донки стоят, тут серьезно ждут гостей. в адмирале еще не работают, но банкомат уже функционирует давно. Вы не здесь гуляем только мы, пока никого нет. Хотя отель адмирал готовится к приему посетителей кафе. И скорость здесь можно будет прекрасненько попить кофе. А может, и может быть даже и сейчас можно. А здесь смотрите, как красиво сделали Вот это клумба с желтыми цветочками. Просто прелесть. Демов Супер идея. Пальмы. Правда, тут они у нас в горшочках. Тишина и розы. Да, что? Вот розы. Продолжают цвести. Некоторые уже облетели. Тут. Там еще. Ой. А там еще больше. Ах. Какой аромат роз. Аромат специфический. Очень красивые розы здесь. И они будут цвести и цвести. Одни отцветают, другие цветут снова. И такой аромат. Просто сказка. Какую я нашла экспозицию. Но ну, это кто-то сделал из чего? Даже не понимаю. Из Абилина. Да ладно, из Абилина. Кто Конечно. это? Что это сделал? Здесь новая Мы статуя. Мы из того, что были. Всегда проходят танцы живота. У вас проходят? Да, и здесь танцуют не только женщины, но и мужчины. Очень красиво танцуют. Никого нету. И признаков жизни что-то я здесь не вижу. Ну вот, это сейчас все, что сегодня. мы можем вам показать сейчас пока. Везде пусто. Но сегодня 4 июня. В прошлом году здесь было полно народа в это время. Но сейчас вот так вот. Все пока... Все пока вот в таком состоянии. Примерно. По-моему, тоже не функционирует. Мирал. Готов к приему гостей. Все красиво, чисто и убрано. Вот так продаются у нас недвижимость. Развешивают такие объявления. Вот здесь прямо цена указана. За студию 52 тысячи евро. Это, ну, в общем, недорого. С видом на море, на первой линии. 65 метров квадратных. Ну. Вот это такая скульптурка. Очень веселая. Аптека, кстати, не работает. Турки скучают на месте, а магазины закрыты. Бар работает. О, тут даже эти подают. Да, здесь подают у нас еду. Да. Мы Ресторан называется Черная жемчужина (Black Pearl of Golden Suns. Но еще пока не работает. Его недавно реставрировали. Я думаю, что она откроется. Магазины закрыты. Сегодня, правда, будний день. Может быть, выходные. Все будет снова открыто. Но пока нет. Вот здесь готовится к открытию магазина. Это видно. Скоро открою. Mm -hmm. Думаю, выходные уже будут работать. Mm -hmm. Да, вот этот кораблик пора обновлять. Но зато вот лежит, загорает человек. И будет загорать долго mm -hmm. и счастливо, творчество местных художников рыба называется Вот есть еще у нас скульптура называется железный человек вот такой весь товар тоже не работает как видите везде песок а мог бы работать не работает а вот это кафе при отеле лилия уже явно готова к работе. Осталось только расчехлить зонтики. Конкуренты, напротив, тоже не дремлют и тоже готовы к открытию. Вот мы и закончили нашу вечернюю прогулку. Приглашаем всех к нам в гости в Болгарию, к черному тепленькому морю, яркому солнцу и розам.